Меня зовут Ирина Рыжкова, я специалист компании GNS Global и информационный менеджер системы Форсаж. Сейчас я проживаю в маленькой уютной стране Словакия. Несмотря на то, что я иммигрантка, мне посчастливилось устроиться на работу по специальности медсестрой в клинику. Но все равно мне хотелось больше финансовой независимости и сполна использовать возможности, которые дает жизнь в Европе. Поэтому год назад я начала искать заработок в интернете. Я была готова рассматривать любые варианты, все что угодно, кроме сетевого бизнеса. Ну и как говорится, никогда не говори никогда, сейчас я работаю именно в сетевой компании. Я очень большими опасениями и недоверием общалась с куратором компании. Но так как я была открыта для новой информации, решила сначала во всем разобраться, а потом уже принять решение. Грамотность и опыт кураторов и спонсоров компании помогли мне увидеть, что мир не стоит на месте. И то, как работал сетевой бизнес 10-20 лет назад, уже все устарело, методы устарели. И сейчас, в 21 веке, в веке технологий, интернета, намного проще, реальнее и быстрее начать зарабатывать серьезные деньги. Сетевых компаний сейчас очень много, и с хорошим маркетингом, и с замечательными продуктами. Но, как оказалось, не это главное. Главное... С помощью какой ЦРМ-системы зарабатывают люди? Бесконечно благодарна судьбе, что попала именно в систему «Форсаж». и работая с очень опытными и успешными лидерами и спонсорами. ЦРМ-система – это главный помощник заработки и карьерном росте в сетевом бизнесе, который выполняет львиную долю работы за нас. С помощью системы мы обучаемся новой профессии, получаем заинтересованных людей. Не беспокоимся о продажах и имеем возможность строить и развивать сетевой бизнес по всему миру. Еще хочу выразить глубокую благодарность своим спонсорам и лидерам, которые создали эту систему. Помимо того, что сама компания очень щедрая и постоянно делает для нас промоушены, подарки, отпуска за наши старания, но и лидерский совет системы «Форсаж» постоянно мотивирует нас денежными материальными призами за хорошую работу. Ну, например, у нас недавно закончились соревнования между партнерами «Форсаж». Мы собираем команды и соревнуемся, кто сделает больше товарооборот за период соревнований. Ну и победители получают денежные призы. В этот раз лидеры пошли еще дальше. Помимо денежных призов, мы получили еще и ценные подарки и путешествия. Мне посчастливилось быть капитаном одной из команд, которая вышла на третье место, и мы получили приз 101 евро. Еще за свой личный товарооборот я получила жетон на 50 долларов и шарфик с логотипом Форсажа, с помощью которого нас узнают на мероприятиях в Global. А также я еще участвую в розыгрыше Zen-браслета стоимостью в 150 долларов. Самые успешные мои коллеги получили в подарок отпуск на неделю в одной из экзотических стран на выбор. Это Иордания, Греция, Турция, Кипр или Болгария. Я думаю, что мало кто может похвастаться такой щедростью своих работодателей. Если вы сейчас в поиске заработка и вас заинтересовала работа в нашей компании, жмите на ссылку внизу, чтобы узнать больше. Я обязательно увишу вашу заявку и свяжусь с вами. До скорой встречи, хорошего дня!